и всем привет с вами getbot сегодня я вам покажу как э, э, скачать программу чтобы снимать э, видео с монитора экрана итак я вам выложу этот сайт ссылку скинула я, я уже как скопировал эту ссылку и вот она у меня сейчас у меня сгрузится этот сайт тут долго загружается с этой моей камеры. но это эта камера очень хорошее качество. Нажимаем на Download, так как у меня уже скачано. Э, я не буду это скачивать. Там, скачиваем. Потом камера э, соглашается на все. Потом у вас получается вот такая вот штука. Заходим в неё. Я сам сейчас не разобрался, как снимать вообще и что вот, с ним можно делать. Не разобрался сам. Вот такой вот у него получится хайлик. Видишь, конечно, и вот. А. вот. У меня записывает только почему-то голос. Я не знаю почему. Это очень странно. И, ну, в общем, я разобрался, не, не разобрался в этом. У меня хорошая вот такая вот камера есть. И всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачного дня.